Итак, еще раз всем привет. Поздравляю, что вы дошли до этого этапа. Сейчас будет самый важный этап, в котором вы узнаете, как заработать вашу первую тысячу долларов в первый месяц работы. Поэтому я предлагаю вам, да, если есть возможность сейчас, чтобы вас никто не отвлекал в течение там, получаса. То есть я рекомендую использовать гарнитуру, то есть оденьте ваши наушники, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы вы могли спокойно разобраться и понять, за что компания платит деньги. Поэтому давайте начнем. Итак, мы все пришли в эту компанию для того, чтобы заработать денег. То есть, по сути, основная мотивация у нас для того, чтобы начать работу с компанией, это получать доход. Итак, сейчас я вам расскажу, что вам будет нужно для того, чтобы вы могли успешно работать в этой компании. Первое, вам нужна будет система, то есть система, на которой вы сейчас находитесь. Это сайт в интернете или это приложение в вашем телефоне. То есть мы разработали два инструмента. Мы разработали так называемую десктопную версию, это сайт, на котором вы можете всю информацию получить и работать, а также вы можете вести вас бизнес полностью через интернет, используя ваш смартфон. Данный сайт предоставляет вам возможность получения кандидатов, то есть любой бизнес сегодня, он ищет клиентов, ищет партнеров. Таким образом Ваш сайт будет иметь возможность получать кандидатов, то есть вы сможете получать кандидатов в вашу рабочую тетрадь. Вот вы видите, да, есть кнопочка красного цвета, вы просто на нее нажимаете, например. Здесь вы получаете так называемые заявочки, в которых вы можете, в принципе, получить всю информацию о вашем лиде. Его номер телефона, с какой он страны, с какого устройства он заходил, сколько минут, секунд он посмотрел презентацию, то есть ознакомился он с темой или, или не совсем, не до конца, поэтому вы можете, соответственно, ему сообщить об этом и, да, и помочь ему разобраться уже до конца. Здесь есть анкета, которую человек заполняет. Вы, в принципе, получаете какую-то базовую информацию об этом человеке. Также вы можете ему написать сообщение, проговорить голосовое сообщение или же просто позвонить. То есть у вас есть все инструменты для того, чтобы взаимодействовать с вашими клиентами и партнерами. Также вам будут доступны все скрипты, то есть каким образом поддерживать разговор, что нужно делать. На нашем сайте постоянно добавляется новый функционал. Совсем в ближайшее время уже будет добавлен так называемый чат-бот. То есть это элементы искусственного интеллекта, который будет, по сути, давать основную информацию вашим клиентам и кандидатам ваша задача будет только так сказать отвечать уже на самые самые важные вопросы и помогать человеку разобраться в системе второй сайт который вам будет доступен в работе это ваш интернет-магазин ваш интернет-магазин он будет находиться на главном основном сайте компании у вас будет своя собственная ссылка которую вы можете поделиться и люди чем более чем 140 стран мира смогут приобрести какой-либо продукт который их непосредственно заинтересовал и вы соответственно получите вашу первую прибыль. Плюс в том, что компания имеет огромное количество офисов в разных странах. И, например, если ваш кандидат, например, с Европы, то он заказав какой-то продукт, а вы, например, находитесь где-то на территории там бывшей страны СНГ, он заказывает какой-либо из этих продуктов, и ему с главного офиса европейского доставят продукт в течение там, нескольких суток. Все, вы заработали ваши комиссионные. Вот таким образом работает компания. Вы просто имеете ваш интернет магазин, он может быть в любой стране, вы можете проживать в любой стране, продвигая вот этот интернет-магазин, вы будете зарабатывать деньги с рынков разных стран, разных городов. Следующий момент, у вас будет также приложение на смартфоне, а также будет сайт, это ваш личный бак-офис. То есть, внутри этого бак-офиса вы сможете отслеживать полностью логистику вашей, заказы. То есть, вы сможете отслеживать показатели вашего бизнеса. У вас будет точно так же привязан там кошелек, то есть, карточка, где вы получ... на которой вы будете получать ваши комиссионные. А теперь давайте приступим к маркетинг-плану. Теперь ваша задача приготовить тетрадки, ручки и сконцентрироваться на полчаса для того, чтобы понять, каким образом компания выплачивает деньги, сколько она вам заплатит и что конкретно от вас требуется. Поэтому приготовьтесь погнали. В данном видеоролике я дам ответы на 5 основных вопросов. 5 вопросов, которые нужно будет вам конкретно подготовить ответы на них. Первый вопрос это будет о видах дохода, потому что в компании есть 6 видов заработка. Вам нужно будет подробно, конкретно разобрать, какие есть виды доходов, за сколько за них выплаты и конкретно что предоставляет компания. Второе, вы должны понять, что такое цикл, вы должны будете расписать, понять, да, то есть, зарисовать так же, как я буду рисовать. Старайтесь тоже записывать, чтобы вы понимали, как это все дело происходит. Третье. Вы должны понимать, что такое активность и что такое автошип. Четвертое. Вам нужно будет понять, какие есть квалификации, потому что есть карьера, по которой вы а, растете, и соответственно, у вас открывается новый вид дохода, и вы зарабатываете больше. Чем выше растете по карьере, тем, соответственно, выше ваш доход. И пятое. Вам нужно понимать, что такое регистрационные пакеты, какие их отличия, для чего они нужны. Итак, маркетинг-план в компании, он называется гибридный бинар. То есть это один из самых современных маркетинг-планов, которые сегодня используют самые современные, самые продвинутые компании. То есть, имея свой интернет-магазин, который вы приобрели за 36 долларов на год, вы можете уже, продавая через этот интернет-магазин, вы просто даете ссылочку вашу, которую я вам показывал. Если по этой ссылке кто-то что-то приобрел, вы получаете от 20 до 40% в зависимости от, от того продукта, который купил ваш клиент. Второй вариант. Вы можете получать доход с продаж лично в руки. То есть, например, вы сами заказали с вашего интернет-магазина в вашем личном интернет-магазине после регистрации весь продукт по себестоимости. Таким образом, вы просто получаете его по заниженной цене. Если ваш кандидат, например, или ваш клиент... Человек, который интересуется продуктом, находится в вашей стране или вашем городе. Вы можете просто встретиться с ним, продать ему продукты и заработать, заработать небольшие деньги. Я считаю эти деньги для поддержания штанов. То есть это не основной вид дохода, это только для того, чтобы вы могли продвигать ваш бизнес и впоследствии а, получать заинтересованных а, партнеров, вашу команду и расширять вашу партнерскую сеть. Каждый продукт, он имеет помимо своей цены в компании, он еще имеет свою единицу Товарооборота запишите. Это называется CV Commission Волом. Дальше мы будем об этом говорить, и я вам подробно расскажу. Итак, второй вид дохода называется Fast Bonus. Быстрые деньги мы их еще называем. Мы еще называем его доход на опте То есть, смотрите. В компании есть пакеты с 50% скидкой, то есть больше продукта, дешевле, соответственно, по цене. Если ваш кандидат хочет приобрести какой-либо из бизнес-пакетов, у него есть несколько вариантов. Первый, это базовый пакет, который стоит с доставкой, с растаможкой 270 долларов, да, то есть полностью с налогами, с доставками. Он заплатил 270, получил прямо домой посылку. Он дает 100 CV, помните, мы говорили, единица товарооборота, 100 CV, и вы, как... Э, Человек, который пригласил этого человека в бизнес, вы получили 25 долларов премию. Второй пакет это Supreme, он, его цена 670 долларов, 300 CV и ваша премия составит 100 долларов. Джам, пакет Джамба, он стоит 1050 долларов, он дает 400 CV и ваша премия 200 долларов. Пакет Ambassador стоит 1350 долларов, он дает 500 CV и 250 долларов премия вам как человеку, который по рекомендации которого был приобретен этот пакет. Когда началась пандемия с коронавирусом, да, то есть компания а, сделала определенные условия. То есть она для того, чтобы люди не выходили из дома, она сказала, ребят, сидите дома, работайте удаленно, да, не выходите, чтобы вы ничего не подцепили. Мы для вас сделаем самый лучший пакет в истории компании, которого не было никогда за все 10 лет работы. И этот пакет называется Амбассадор, только он называется семейный, у него есть там несколько названий. Что они сделали? Они взяли этот пакет Амбассадор который стоит 3350 долларов они снизили на него цену то есть теперь этот пакет стоит всего 1150 долларов то есть он дешевле стал на 200 долларов в общем ambassador а, сейчас стоит 1150 долларов и за него премию дают теперь не 250 долларов как я указывал здесь да а за него на данный момент дают 400 долларов то есть а, премия почти в два раза выше то есть а, запишите себе 250 исправляем да то есть есть новый пакет амбассадор новый он дает 400 долларов премии это самый крутой пакет в истории компании то есть на данный момент круче пакета нету запишите себя амбассадор семейный 1150 долларов цена, и а, он дает премию вам, как а, куратору, то есть вы, если по вашей рекомендации приобрели этот пакет, вы заработали 400 долларов за одну сделку, то есть сразу за, а, включив, просто помог, помогли одному человеку открыть бизнес, да, чтобы он мог работать, зарабатывать деньги, развивать новый бизнес, вам дает компания вот такую классную прямую премию. В, в то время, когда я начинал этот бизнес, я даже не мечтал о таком, потому что у нас самая высокая премия была 100 долларов. Поэтому, ребят, это на данный момент это просто must-have, и это очень хорошие условия и это очень хорошо мотивирует и ребята зарабатывают более 1000 долларов в первый месяц работы поэтому всем вам этого желаю да и дальше я буду вам объяснять все остальные виды дохода поэтому будьте внимательны каждая эта информация она вам поможет потом заработать максимально денег все продолжаем успехов также есть пакет jumbo один год 2060 долларов он дает 400 CV сразу и 660 CV на протяжении года то есть Каждый месяц он дает по 60 CV. И а, ваша, потом я объясню, каким образом это работает. И ваша премия составит тоже 200 долларов. Пакет «Амбассадор» европейский. Он находится только на территории Европы. Если ваш кандидат с Евросоюза, он может приобрести этот пакет. Он стоит 3200 евро, это самый максимальный пакет. Он дает сразу же 1000 CV плюс 660 CV в течение года, в каждый месяц по 60 CV. И ваша премия составит 300 долларов. Следующий вид дохода называется «командные комиссионные». Вот этот вид дохода я называю пассивным видом дохода, поэтому давайте на нем немножко заострим внимание, потому что я считаю его основным в компании, и можно сказать, благодаря тому, что я разобрался полностью в этом виде дохода, я, в принципе, принял решение сотрудничать с этой компанией, потому что когда я понял, насколько этот вид дохода серьезный, какие дает он возможности вообще, то я понял, что есть смысл потратить даже несколько лет просто для того, чтобы выйти на этот вид дохода и только с него получать деньги. У вас будет две команды. Одна команда общая команда называется, вторая личная команда. Вот, предположим, вы вы взяли свой интернет-магазин, вы стартовали в бизнесе. Вы взяли свой какой-то пакет. Вы зарегистрировались в компании. Вы начали бизнес. Вы можете теперь развивать две команды. Одну общую, другую личную. Предположим, вот это у нас будет общая общая сторона, правая, и личная, левая. Таким образом, когда вы, например, включили партнера, например, в общую команду, Макс, он взял пакет, например, Суприм. Вы заработали сразу же премию 100 долларов. Суприм он дает быстрые деньги, бонус, премию. И также... Так как этот пакет, он имеет, помните, еще помимо своей стоимости, он имеет еще и свою единицу товарооборота. То есть вам зачислились вот эти 300 CV. И у вас с одной стороны, вот здесь с общей, будет 300 CV. У вас есть еще одна команда, личная, которую вы начинаете развивать, например, с левой стороны. Здесь вы подключили, например, Андрея. Он тоже взял пакет Supreme. Вы заработали 100 долларов. И также вы получили еще 300 CV, потому что пакет Supreme дает 300 CV. То есть у вас с левой команды получилось еще 300 CV. Таким образом, у вас есть 300 CV слева, 300 CV справа. Запишите. Дальше, например, у меня есть мой куратор вверху. Есть другие кураторы, неважно. Они также строят правую и левую команду. Например, там Лариса включила тоже партнера в бизнес. То есть, таким образом, он может включаться либо вправо, либо влево. Как только вы уже зарегистрировались в компании, вы, по сути, как бы забронировали место. То есть, вы уже взяли свое место в генеалогии. Люди, которые будут регистрироваться уже после вас, они будут в вашем товарообороте. Что вы получите? По сути, эти люди, которые будут включаться в общую команду, этот человек вообще не ваш. Этот человек вообще Лариса Гудин. Например, его зовут там Сергей. Вы его знать не знаете. Возможно, вы никогда с ним даже и не познакомитесь. Но этот человек, он будет влиять на ваш доход, потому что он зарегистрировался после вас. И, например, он взял тоже пакет Supreme. Лариса, она заработает 100 долларов. И еще она заработает 300 CV. Но эти 300 CV заработает не только Лариса, заработает Макс, то есть, соответственно, Макс тоже получит эти 300 CV. Вы получите тоже 300 CV. И Лариса, соответственно, тоже 300 CV. Весь товарооборот, который будет происходить после вас, внизу в вашей личной команде общей, все покупки, все товары, которые будут продаваться через интернет-магазин, когда будут приобретаться какие-либо пакеты, неважно, это один продукт, там 60 CV или 28 CV, это не имеет значения. Любой продукт, проданный в интернет-магазинах тех людей, которые будут зарегистрированы после вас, каждый балл, он будет аккумулироваться у всех. Все получают вот эти CV. И вот эти CV, когда они накапливаются у вас. Вот сейчас мы что получили? Мы получили здесь 300 CV, мы получили здесь 300 CV, и вы получили здесь 300 CV. Таким образом у вас 300 CV здесь. И 300 плюс 300, вот эти вот эти два, 600 CV у вас с правой стороны. То есть вы получили с левой стороны 300 CV, с правой 600 CV. Что это значит? Как только вы получили 300 CV с одной стороны, 600 с другой, неважно, это может быть справа или слева, это не имеет значения. Главное, должна быть вот такая пропорция. 300 и 600. Таким образом, компания вам сразу же выплачивает бонус. Еще 35 долларов. 35 долларов за один закрытый цикл. Это и называется цикл. То есть цикл. Он состоит из 300 и 600 CV. Или же в общей сложности 900 CV. То есть, как только вы набрали 900 CV, 300 и 600, вы получаете 35 долларов. Каждый раз, когда в вашей организации будет делаться товарооборот, кто-то что-то приобрел для себя, кто-то купил пакет, кто-то купил там целую, целую фуру, да, неважно. Каждый балл за проданный товар вы будете тоже получать. То есть, каждый человек, каждый клиент, каждый партнер, который будет регистрироваться после вас, все эти баллы аккумулируются у вас. То есть, поэтому очень важно, когда вы возьмете интернет-магазин. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас. Потому что уже с того момента, когда вы зарегистрировались, все интернет-магазины, которые будут регистрироваться после вас, они будут в вашем товарообороте. По сути, они будут все под, под вами. Это хорошо для вас, потому что чем больше вот этих CV будет в будущем, тем больше ваш, соответственно, доход. Поэтому я рекомендую всегда взять интернет-магазин быстрее. Будете вы делать этот бизнес или не будете, вы всегда можете вернуть свои деньги. То есть, вы, по сути, ничего не теряете. Вы взяли интернет магазин, захотели, передумали, вернули. Вам компания вернет деньги. То есть компания работает легально. Если вас что-то не устраивает, она возвращает деньги в полном объеме. Каждый раз, когда у вас будет закрываться цикл, каждый раз, когда у вас будет собираться 600 и 300, вы будете получать по 35 долларов. Представьте себе, вот ваша личная команда. В общей вашей команде всегда будет больше CV. Почему? Потому что туда включают бизнес и я, например, и мои вышестоящие кураторы. И таким образом у вас всегда с одной в общей команде, у вас всегда будет там больше этих CV. Ну, например, там 6000 CV у вас есть в общей команде накопилось. Что вам нужно сделать, чтобы, соответственно, уже вот у вас там пошла, как говорится, команда пошла расти как Лариса говорит, колбаса. То есть у вас появляются новые партнеры, новые, новые клиенты. И, соответственно, вот таким образом это все развивается. То есть у вас появляется вот такая генеалогия внизу под вами. Ваша задача теперь, чтобы вот эти CV преобразовать в деньги, вам нужно строить еще свою личную команду. То есть вы начали там Андрей. Андрей, соответственно, тоже делает этот бизнес. Он тоже включает партнеров. Соответственно, тоже у него там 300 CV. Он заработал 300 CV, да? И вы тоже эти 300 CV получаете. То есть таким образом у вас еще 300 здесь накопилось. 300 накопилось здесь. Отсюда взяли 600. То есть таким образом у вас осталось 5400. И вам заплатили еще 35 долларов. То есть плюс 35 долларов вы сразу же заработали. Андрей еще одного человека включил в бизнес 300 CV. Он заработал еще 300 CV здесь себе. У него теперь 300 и 300 с одной стороны. Соответственно, вы тоже сразу заработали еще плюс 35 долларов. То есть отсюда 300 эти забрали. И вот с этих 5000... 400 у вас, например, уже осталось 4800 CV. Вы заработали еще 35 долларов. Здесь команда продолжает расти. Здесь вы еще одного человека включили, например, вот сюда. Вы можете либо сюда. То есть либо вы можете вот если, например, вот здесь уже человек зарегистрировался, вы уже сюда никак не поставите. Следующий человек, который зарегистрировался, он станет только уже вот сюда. То есть таким образом человек, который зарегистрировался позже вот этих, он соответственно становится вот здесь. Следующий человек становится вот там. То есть вот таким вот так это происходит. Здесь тоже самое как только вы включили человека он уже встанет вот сюда вы включили например артема артем взял тоже пакет supreme И еще 300 семьи вы заработали они у вас списались так как у вас есть 300, и здесь у вас 4800, здесь у вас осталось 4200 CV, и вы получили еще один цикл. То есть, таким образом, вы получили еще один цикл. Андрей, так как у него здесь накоплено 300 CV, 300 CV, и еще вы включили партнера 300 CV, у него тоже закрывается цикл. У него тоже 300, 300 и 300, то есть 600 и 300, и Андрей тоже заработал 35 долларов. Андрей тоже развивает общую, у него есть общая команда и есть личная. И таким образом, каждый раз, когда... Он набирает 300-600, он тоже зарабатывает 35 долларов. И каждый раз, когда ваша команда чем больше она развивается, тем больше она становится с каждым месяцем, с каждым годом ваша команда все больше и больше набирает обороты, появляются люди, которые делают этот бизнес профессионально, вырастают новые профессионалы, которые делают этот бизнес даже лучше, чем вы. Они продвигают его в другие страны, у вас открывается новые страны. У меня вот сегодня уже более 60 стран, которые работают. То есть у меня есть партнеры более чем с 60 стран. Моя организация уже насчитывает несколько тысяч человек сегодня. Таким образом, Каждый раз, когда я накапливаю 300-600 CV, у меня закрывается один цикл. И вот этот вид дохода, по сути, он работает каким образом? Вы можете на пассиве зарабатывать деньги. Я, например, если что-то со мной сейчас случится, я, например, там умер или там улетел куда-то отдыхать на какие-то острова то ничего не происходит. Мой бизнес продолжает работать, потому что однажды, сделав определенную работу, я включил в бизнес несколько человек, всего несколько, не надо много, всего пять человек, которые вы включили в команду, этот вид дохода позволит вам зарабатывать по жизни но. Даже если что-то со мной случилось, этот бизнес можно, например, передать по наследству. То есть этот вид дохода, это знаете, как написать какую-то классную книгу. Вы написали книгу, и она тиражируется там тысячами, миллионами экземпляров и продается по всему миру. И каждый раз, когда эта книга продается, ваш вы или ваша семья получает деньги. То есть, то же самое и здесь. Поработав однажды год, два, три максимум в компании, вы достигаете уже пассивного дохода. Вы начинаете зарабатывать тысячи долларов в месяц, при этом даже не участвуя по сути в работе. То есть вы можете заниматься тем, чем вы хотите. Вы можете заниматься строительством, если вам это интересно. Вы можете заниматься каким-то своим личным делом, то, что вам приносит удовольствие. Вам не придется больше работать на работе да, и продавать свое время за определенные деньги. Поработав несколько лет в компании, вы создадите себе пассивный вид дохода, который будет кормить вас всю оставшуюся жизнь. Поэтому я считаю этот вид дохода основным, главным и самым важным в достижении вашего результата. По этому виду дохода есть ограничения. То есть вы не можете заработать более 105 тысяч долларов в месяц, потому что компания просто будет работать себе в убыток. Вот до этого вида дохода уже дошли огромное количество людей, уже более 500 человек вообще в мире, зарабатывают деньги гораздо больше, чем 105 тысяч долларов в месяц. Есть еще один вид дохода, в котором нет ограничений и по которому можно зарабатывать точно такие же деньги. Это следующий вид дохода, который называется Matching бонус. как он работает. Каким образом вы можете заработать деньги, используя этот вид заработка? Этот вид дохода работает от доходов по циклам ваших партнеров. Итак, вы можете зарабатывать деньги с первого, со второго и с третьего уровня. При достижении квалификации нефрит, мы будем, я буду об этом говорить. То есть я буду говорить о том, как достичь эту карьерную лестницу. Потому что вы будете расти по карьере. И как только достигли нефрита, у вас открывается первый уровень. То есть видите, вот здесь я нарисовал. То есть это ваши личные приглашенные. Те люди, которых вы пригласили лично в этот бизнес. Те люди, которым вы лично будете обучать. И каждый раз, когда, например, кто-то из этих людей закрыл цикл, он заработал, например, ваш там Андрей, он, например, взял, заработал 35 долларов. Ему компания эти 35 долларов выплатила. Вам она выплатит бонус. Если вы достигли эту квалификацию, то тогда вы будете зарабатывать 20%. То есть 20% от 35 долларов, это 7 долларов, которые вы получите на счет. Дальше, при достижении следующей квалификации «Жемчуг», у вас открывается второй уровень. Это уже 15%. Со вторых линий, это люди, которые появились благодаря тому, что ваши люди, которых вы включили в бизнес, они тоже этот бизнес продвигают, они тоже делятся информацией, и у них тоже появляются партнеры. То есть таким образом, каждый раз, когда ваш партнер на втором уровне заработал 35 долларов, а на втором уровне их всегда больше, чем на первом, соответственно, вы получаете еще и 15%. То есть вы заработаете 5 долларов 25 центов. Следующий уровень это сапфир. Это уже такая полудиректорская квалификация. Это человек, который уже понимает принципы бизнеса. Он понимает, каким образом это все структурируется. Он знает, что нужно делать. То есть это человек, который уже является более-менее профессионалом в этой индустрии. Ему открывается еще и третий уровень. С третьего уровня это 10% с каждого закрытого цикла. То есть на третьем уровне всегда больше у вас партнеров, потому что это как идет удвоение. Таким образом, каждый раз, когда партнер на третьем уровне закрывает закрыл свой цикл и заработал 35 долларов. Вы получаете три с половиной на свой счет. В своих отчетах вы всегда будете больше всего видеть три с половиной, потому что там больше партнеров и, соответственно, у вас постоянно там три с половиной, три с половиной, три с половиной. Да, это небольшие деньги, но чем больше ваших партнеров на первой-второй линии, тем больше, соответственно, вы зарабатываете. Смотрите, у вас есть 12 человек в команде, например, да, каждый закрыл по циклу. Соответственно, это 12 циклов, которые закрыли ваши люди. 12 циклов это вот 7$, долларов, которые вы получите за первый уровень, 20%. 12 умножить на 7, это 84 доллара, которые вы получите за а, вот эту вот, соответственно, за вашу работу. Вы научили ребят зарабатывать, вы научили их делать циклы, вам компания будет выплачивать каждый раз премии. Каждый раз, когда они будут закрывать циклы, если они закрыли, например, 100, 120 циклов, то вы заработаете уже 840 долларов. Если они, вся ваша команда закрыла 1200 циклов, то вы получите 8400 долларов. Вот, в принципе, таким образом работает вот этот вид заработка. И это я только вам расписал первый уровень. Дальше идет второй точно так же вы можете и третий уровень и поэтому виду дохода нет никаких ограничений поэтому здесь это и есть основная мотивация чтобы растить профессионалов в команде то есть мы инвестируем наш профессионализм наше время нашу энергию наши знания в новых профессионалах, которые будут расти по квалификации достигать новые уровни закрывать циклы зарабатывать деньги мы, соответственно, будем получать вот эти самые проценты. По этому виду дохода вы можете зарабатывать с 7 уровней. То есть есть 7 уровней. Это только для тех, которые достигли следующей квалификации. Следующий важный вид дохода называется бриллиантовый фонд. Это когда вы достигаете квалификацию бриллиант, вы начинаете зарабатывать 3% ежеквартально от общего товарооборота всей компании по всему миру. Он делится между всеми бриллиантами. Для обычных людей есть так называемый премиальный фонд то есть это тот самый фонд который может получить любой партнер в компании это два процента два процента ежеквартально от общего товарооборота вот эти пакеты их выпускают в ограниченном тираже. Они выпускаются, например, тогда, когда открывается новый регион, когда открывается новый продукт. Или же когда есть день рождения у компании, например, да, вот наша компания недавно исполнилась 10 лет, то есть и компания тоже выдавала эти пакеты. Обычно это происходит раз в году. Эти пакеты дают возможность получать от 2% от объема продаж компании. И вот этот объем, он делится между всеми держателями этими пакетов основателя. Это тоже хорошо, когда вы каждые 3 месяца в году получаете там несколько сотен долларов или несколько тысяч долларов следующий вид дохода называется путешествия и подарки почему это вид дохода потому что компания оплачивает дорогостоящие путешествия которые стоит несколько тысяч долларов в разные страны в разные уголки мира оплачивает полностью перелет даже есть возможность получить ваучеры которые вы можете просто оплатить то что вы хотите оплачивает перелет оплачивает проживание оплачивает приезд ваш и так далее и так далее есть так называемые путешествия за продажи то есть любой новичок любой партнер он может получить путешествие несколько раз в году, круиз. Следующих квалификаций, таких как изумруд, доступно путешествие, например, в Нагавай. Для бриллиантов это Бора-Бора. Бора-Бора считается остров миллионеров. Это один из самых дорогих островов на Земле. Все остальное, это Бали, Доминикана, Штаты, Багамы, там, Канкун, Мексика, все вот эти вот уголки райские, доступны любому партнеру. И также человек может, выполнять определенные квалификации, промы, может получать технику, макбуки, айпады, айфоны и так далее. Также есть очень крутые промоушены для новичков, для профессионалов, которые входят в эту компанию. Они могут получить денежные промоушены до 15 тысяч долларов. У нас огромное количество ребят в моей команде, которые закрывают промоушены на 6 тысяч, на 3 тысячи, на полторы тысячи, на тысячу. 10 тысяч и более долларов за один месяц работы. Следующий вопрос. Что такое активность и автошип? Активность – это небольшая, обязательная, ежемесячная закупка на 60 CV с вашего личного интернет-магазина. Можно ее делать тремя способами. Либо вы закупаете сами лично, соответственно, у вас, вы взяли какую-нибудь, например, одну сыворотку на 60 CV. Либо розничные продажи. Кто-то купил с вашего интернет-магазина на 60 CV, или кто-то взял какой-то бизнес-пакет. Вы тоже, соответственно, активны, вам не надо делать личную закупку. Или же третий вариант – у вас есть автошип. Автошип – это автоматический режим. То есть вы просто выбираете количество месяцев, на которые вы хотите сделать, активность да на три месяца на 6 месяцев на 9 на 12 и выше и соответственно интернет-магазин вы выбираете сами продукт который вас интересен интернет магазин сам делает доставку и вы соответственно получаете ваш продукт таким образом вы экономите деньги на доставке стоимость активности активность это примерно 100 долларов в месяц в эту активность входит продукт плюс логистика то есть вы соответственно в эту цену входит то что человек там упаковал продукт и довез его прямо до вам до дома и вручил его прямо вам в руки то есть таким образом вы можете сэкономить. Например, автошип, если вы сделали на год, например, активность на один год, то вы заплатите за доставку, за логистику всего один раз. То есть, например, там 10 долларов сможете сэкономить. По сути, вот на год, например, сделали активность, 120 долларов вы сэкономили. 120 долларов для бизнеса, это в принципе, не, кажется, небольшие деньги, но для бизнеса любой... Любые сэкономленные средства, это всегда заработанные. Дальше. У вас не будут сгорать баллы. То есть, вот эти самые CV, они у вас накапливаются. Когда вы активны, когда вы делаете активность, эти CV накапливаются. Таким образом, вы получаете доход по циклам. и вы Это 35 долларов каждый раз за каждый закрытый цикл. И получаете деньги по матчин-бонусам. Это проценты. 20, 15, 10 процентов. Также еще один из преимуществ, это автоматически вам продлят интернет-магазин на год вперед. То есть вам не надо будет тратить деньги на продление этого интернет-магазина. Еще один плюс, это бесплатные подарки. То есть, если вы сделали активность на 6 месяцев, компания еще вам на 100 евро добавить продукта. Также вы можете попасть под какую-то акцию, например, как я, и мне компания там на 250 долларов добавила. Плюсом, то есть на 100 долларов, еще на 250 я получил. То есть, на 350 долларов я получил бесплатного продукта, потому что я делал автошип. То есть, автошип по сути, да, активность – это топливо вашего бизнеса. Это то, благодаря чему ваш бизнес развивается. И есть третий вариант, очень важный. Это когда вам не нужно инвестировать свои средства каждый месяц. Вы можете использовать третий вариант. Он работает следующим образом. Каждый месяц вы можете, вы работаете, вы включаете новых партнеров в бизнес. Кто-то взял какой-то пакет из ваших кандидатов. Вы пригласили партнера, он у вас взял, например, пакет базовый. Он активен и подчеркиваю, да, внимание, вы тоже активен. То есть, таким образом вы можете развивать этот бизнес и каждый месяц вы включаете нового партнера одного и, соответственно, вы тоже не делаете активность. То есть, вам не обязательно инвестировать вот эти 100 долларов каждый месяц. Вы можете это делать своей работой. Активность – это когда вы активны. То есть, ваш интернет-магазин работает. То есть, вы можете делать либо сами какую-то закупку делать, да, особенно сейчас, когда коронавирус, все эти проблемы, да. То есть, у нас в Европе вообще практика показала, что когда началась пандемия, за первые три недели все европейские склады, вся продукция, которая работала на поддержание иммунной системы, ее всю раскупили. Поэтому в любом случае вы можете либо для себя заказать, сделать автошип, например, да, или каждый месяц сделать активность. Там продукт, который повышает иммунную систему, чтобы вы там не заболели и не, или ваши близкие не заболели. Или же вы можете этого не делать, вы включаете каждый месяц нового партнера по одному, неважно с каким пакетом, вы тоже активны. Как, откуда взять этого партнера? Смотрите. Вы можете, у нас есть система генерации лидов, то есть мы получаем, у нас есть огромная рекламная кампания, которая ведется в разных ресурсах, я уверен, что 95% людей, которые смотрят сейчас этот видеоролик, они видели меня в ютубе, да, то есть видели мою рекламу, перешли и начали знакомиться с этой информацией. Вы сможете получать вот таких вот лидов, видите, вот эти красненькие, это лиды из разных стран, видите, тут вот Франция, Киргизстан, Узбекистан, Литва, Россия, Казахстан там и так далее то есть разные страны отовсюду люди приходят каждый день в месяц получая рекламу вы будете получать в месяц от 100 до 150 лидов вот представьте себе вашу рабочую тетрадь вот она так вот выглядит вы сможете вот такая кнопка нажали получить кандидата и вы уже будете получать этих лидов они будут к вам прям приходить с разных стран которым уже интересно этот вид дохода хотят разобраться научиться и это будет кто-то из них будет ваш партнер в будущем и вы заработали свои первые деньги либо 25 долларов если это пакет соответственно базовый либо это амбассадор 250 или 400 долларов потому что сейчас премия 400 долларов самая большая за амбассадор в течение месяца вы получаете почти 200 лидов и кто-то из них, поверьте мне, кто-то из них обязательно будет вашим партнером, возьмет какой-то пакет. Вы тоже активный, вам не нужно делать активность. И вы заработали свои от 25 до 400 долларов сразу единоразово. То есть, это возможность получения лидов. То есть, вам не нужно будет даже приглашать людей. Вы просто нажали кнопочку «Получить кандидата» и вашу рабочую тетрадь каждый день по несколько человек приходят. И вы с ними общаетесь, используя наши скрипты. Вот здесь у нас есть скрипты, видите, вот скрипт. Работайте по этим скриптам. Нажали кнопочку, у вас там все инструкции, что нужно делать. Вместе с вашим куратором или с вышестоящим куратором. Вот таким образом мы работаем. Теперь, что э, находится у нас под кнопкой «Секретно»? Самое важное, видите, у меня здесь доступ, зеленая кнопка «Секретно». У вас она выглядит вот так. Она у вас вот такая, вот такого цвета она у вас. Значит, что это такое? За этой кнопкой находится наша основа. То есть, за этой кнопкой находится самая главная схема работы. То есть, то, как мы работаем. Эта схема не просто так засекречена, за ней охотятся, охотятся разные люди, да, с разных компаний, даже с, с этой же компании просто с других команд тоже хотят получить доступ туда. Потому что все, что там есть внутри, это то, чему учусь я. То есть по этой системе секретно пяти шагов работаю я. Ее разработали те люди, которые здесь зарабатывают огромные деньги. Это профессионалы высшего уровня. Все, что там находится, это сжатые инструкции, те, что работают 100%. Благодаря этим инструкциям сегодня я зарабатываю деньги. То есть мой успех, я обязан этой кнопке секретно, которую вы видите. Все, что я делаю, все, там есть 5 шагов всего. Эти 5 шагов я использую для работы. Ваша главная задача получить туда доступ. Вы узнаете, как получить этот доступ. После того, как пройдете вот это четвертое задание, пройдете следующее, пятое, свяжетесь с вашим куратором, и он вас сможет записать на тестирование. После этого вам скажут, как получить доступ к этой кнопке секретно, и как воспользоваться всеми этими инструментами, инструкциями и зарабатывать здесь деньги. Идем дальше. Любой бизнес требует активности. Это инвестиции. Но здесь есть одно но, один большой плюс. Разница между традиционки. в традиционке нужно много вкладывать. То есть, например, если вы хотите открыть магазин одежды, вам потребуется более 20 тысяч долларов. Плюс вам потребуется сам товар. Где-то взять его дешевле. Да, то есть, чтобы вам его привезли. Затаможит, растаможит. Потому что большие партии стоят денег. Государство вам не даст это ввести бесплатно. Вы еще должны его доставить, выгрузить и все остальное. То есть, вы должны будете инвестировать десятки тысяч долларов, чтобы при получить прибыль. Чем больше инвестируете в традиционный бизнес, тем больше вы получаете. Обычно это 10%. Тысячу инвестировали, сот, сотню заработали. Хотите заработать тысячу? 10 тысяч инвестируем. Хотим заработать 10 тысяч? 100 тысяч мы инвестируем так работает весь традиционный бизнес по всему миру наш бизнес он работает немного по-другому каким образом то есть инвестируя 100 долларов например вот в этом месяце вы инвестировали 100 долларов вы продали продукт вернули свои деньги заработали например 500 долларов по циклам и по премиям и по матчам бонусам в следующем месяце вы тоже инвестируете 100 долларов, получили продукт, продали его, использовали или подарили, неважно, заработали 1000 долларов. В следующем месяце снова 100 долларов, заработали 1500 долларов. В следующем месяце инвестировали 100 долларов, заработали там 2000 долларов. В следующем месяце 100 долларов, заработали там 3000 долларов. 100 долларов, заработали там 5000 долларов. То есть смысл в том, что ваша инвестиция всегда остается одна и та же. Люди, которые здесь зарабатывают 50 тысяч долларов в месяц, они тоже инвестируют всего 100 долларов. То есть этот бизнес работает именно таким образом. Давайте подытожим теперь. Смотрите. То есть, мы можем сделать этот бизнес а, несколькими способами. Первое, если мы делаем активность, инвестируем личные деньги, да, то есть, де делаем автошип или делаем каждый месяц активность по 100 долларов, да, или же мы делаем ту же самую активность, но через наш интернет-магазин, кто-то заказал на 60 CV на 100 долларов, мы тоже активны. Или же третий способ, который я а, вам описывал чуть ранее, это когда вы в. Занимаетесь тем, что вы продвигаете бизнес, подключаете новых партнеров, обучаете их, да, помогаете им развиваться. Они приобретают какой-то пакет для старта и они активны. И вы точно так же, вам тоже присваивается эта активность. То есть, у вас есть три режима. Можете работать так, как вам комфортнее более всего. Хотите, используйте, сами инвестируйте. Хотите, просто делайте своей работой. То есть, таким образом, этот бизнес можно делать практически вообще без инвестиций. То есть, изначально один раз проинвестировались, сделали отличный старт для бизнеса, да, для того, чтобы заработать максимум и иметь максимум привилегий. И зарабатываем деньги. Дальше развивая этот бизнес, строя команду, обучая эту команду, да, то есть и получая бонусы, о которых буду чуть дальше говорить. Следующий вопрос. Квалификации, как их достичь? Здесь, помните, мы говорили, есть карьерный рост. Давайте поговорим более подробно об этих квалификациях. Что нужно сделать, чтобы за закрыть ту или иную квалификацию? Как я уже говорил, при достижении определенной квалификации вам открываются новые возможности в компании. Первая ваша квалификация, самое начало. Это тот интернет-магазин, который вы берете, когда вы закрепляете свое место в организации. Помните, вы взяли интернет-магазин, под вами стали регистрироваться другие интернет-магазины, с которых вы потом впоследствии будете получать вот эти CV. Так вот, интернет-магазин стоит 36 долларов, и как только вы взяли этот интернет-магазин, у вас есть два вида дохода. У вас есть розничный доход с интернет-магазина или лично в руки, и у вас есть быстрые деньги, фаст-бонус от 25 до 300 долларов вы можете зарабатывать премии. Следующая квалификация это дистрибьютор. Это когда вы уже взяли какой-то из пакетов. Неважно, любой пакет начинает с ТАСИВИ. Базовый, Supreme, джамба, Ambassador, любой из этих пакетов, которые вы берете, вы уже становитесь дистрибьютором. То есть у вас уже есть доход от розницы, у вас есть доход Быстрые деньги от 25 до 300 долларов, и у вас начинаются накапливаться баллы. Вот эти CV у вас начинают накапливаться, но они еще заморожены, то есть с ними ничего не происходит. Они у вас как бы висят, там 6 тысяч накопилось, 3 тысячи накопилось, например, да, но с ними ничего не происходит. С ними происходит, они начинают уже конвертироваться только при достижении следующей квалификации. Она называется специалист. Это когда вы в вашу первую линию включили два партнера. В личную один, в общую один, и ваша квалификация первая, это уже специалист. Два человека, конечно, это должны быть пакеты. То есть любой пакет, Supreme или базовый, неважно, любой из пакетов, которые они приобретут, это ваши уже дистрибьюторы. То есть вам нужно включить два дистрибьютора, справа и слева, с пакетом. Таким образом, цикл начинает закрываться. Как только вы закрыли квалификацию специалист, все вот эти баллы начинают конвертироваться, и вы начинаете зарабатывать циклы. 35, 35, 35, 35. Нефрит – это уже первая ступенька профессиональная, потому что с этого момента вы начинаете зарабатывать 20% от дохода ваших первых линий. Эту квалификацию можно достичь двумя способами. Первое – либо включить 8 дистрибьюторов, то есть вы включили 8 партнеров, которые взяли какой-либо пакет. Есть определенная расстановка, запишите, или 5 с одной, или 3 это не важно. Или второй вариант вы можете сделать четырьмя специалистами. Если вы уже профессионал, например, вы включили одного специалиста в одной стороне, три в другой, и, соответственно, у вас вот четыре специалиста, вы закрыли эту квалификацию. Таким образом, вы начинаете получать 20% от дохода ваших первых линий. Следующий момент, одна поправочка, очень важный момент. Если в вашей организации более, например, 5 человек на автошипе, это помните, автошип это топливо вашего бизнеса. Если у вас в команде 5 человек, которые используют автошип, вы начинаете получать 25%. Не 20% с первой линии, а 25%. Если же в вашей организации 10 человек на автошипе, вы начинаете зарабатывать 30% с первых линий. Вы начинаете зарабатывать 10 долларов 50 центов. То есть смотрите, 10 циклов ваша команда закрыла, вы заработали либо 70, либо вы заработали 105. Если 100 циклов закрыли, либо 700, либо 1050. Следующая квалификация «Жемчуг». Вы получаете от, с двух уровней. С первого 20%, плюс вам открывается еще и второй уровень, 15%. Чтобы эту квалификацию достичь, нужно 12 дистрибьюторов. То есть 12 человек, которые купили какой-либо пакет. Обязательно с одной стороны должно быть 3 человека с одной команды. С правой команды 9 человек. 3 и 9. То есть вот такое соотношение. Либо вы... Включаете, если вы профессионал, 8 специалистов. 8 специалистов это 2 с одной стороны, 6 с другой. И таким образом вы достигаете эту квалификацию. Теперь Сапфир. Это уже человек, который понимает, как строить этот бизнес. Он уже на уровне включить 12 специалистов. Он может воспитать, научить 12 человек начать зарабатывать циклы. То есть это 12 человек. 3 с одной команды, 9 человек с другой команды. Таким образом вы начинаете зарабатывать с трех уровней. 20% с первого, 15% со второго и 10% с третьего уровня. Следующий вопрос. Регистрационные пакеты. Моя задача вам объяснить. Каждый регистрационный пакет, они разные, они даются всего один раз. То есть компания предоставляет возможность стартовать в этом бизнесе с максимальной для вас выгодой. И каждый пакет имеет свою определенную выгоду. То есть в каждом пакете есть активность. Базовая у него один месяц активности. То есть по сути один месяц автошипа. Суприм у него два месяца активности. Например, там пакет Амбассадора у него 4 месяца активности, пакет Джамбо 1 год, он поэтому так и называется, Джамбо 1 год, что у него есть автошип, встроенный на 1 год. То есть, по сути, каждый пакет имеет еще и автошип. То есть, в течение, например, одного года вам не надо инвестировать в бизнес, не надо делать каждый месяц активность, чтобы у вас там бояться, чтобы сгорели баллы или что-то еще. Вы, соответственно, на автошипе. У вас, соответственно, есть годовая активность, за год вы возвращаете все ваши средства, за первых 3 месяца вы выходите на самоокупаемость, вы возвращаете свои деньги и начинаете уже зарабатывать доход в компании. Также у вас будет доступна квалификация, то есть вы только стартовали, взяли пакет, но у вас уже будет доступна квалификация, как будто вы, например, уже жемчуг или как будто вы уже сапфир. То есть, например, в Амбассадоре сапфир у вас будет на, на полгода. Квалификация, которая позволяет вам заработать с первой, со второй, с третьей линии, будет вам доступно с этим пакетом. По сути, это возможность заработать больше. У вас будет появляться первая, вторая, третья линия, но вы будете уже зарабатывать процент. Хотя вы еще сам не являетесь сапфиром. Вы еще не, не сделали 12 специалистов в вашей команде, но вы уже будете зарабатывать с первой, второй, третьей линии. Поэтому пакеты, которые даются, они очень выгодны, и они дают возможность вам максимально в короткие сроки заработать деньги в этой компании и, и быстрее вернуть, выйти на самоокупаемость. Ну и теперь... Причина. Причина, по которой я делаю бизнес компанией GNS, в принципе их несколько. Первое – это бренд, то есть это бренд, который знает весь мир. Второе – это официально, это легально, это возможность для любого человека. Это интересно, это меняет жизни людей. Это возможность изменить свою жизнь как в финансовом плане, как в личностном плане и как в, в плане здоровья. То есть люди, они становятся здоровее, выглядят моложе и, соответственно, больше радуются жизни. Тем более, когда ты зарабатываешь и выглядишь хорошо, я не вижу здесь никаких минусов. В этом бизнесе вы ничего не теряете. Во-первых, вы инвестируете деньги, приобретая пакет, вы их инвестируете в продукт. Продукт, который вы можете использовать сами, который вы можете вернуть свои деньги, продав, еще и заработав на этом. И продукт, который вы можете подарить то есть у вас нету потери то есть этот бизнес по сути без риска и у вас есть возможность зарабатывать деньги в компании благодаря той системе которая она предоставляет чуть более пяти лет назад когда я стартовал в этой компании я был полностью не уверен, я не понимал, я не знал, как этот бизнес вообще даже строить. Я не понимал, как его делать. У меня был один вопрос, получится ли у меня или нет. Сейчас, на данный момент, я понимаю, что любой бизнес, это как профессия, она требует навыков. То есть, если вы постоянно что-то делаете, если вы там, например, не умеете клеить плитку, но начинаете это делать каждый день, изучаете, то однажды вы становитесь профессионалом. Точно так же и в бизнесе. Если вы делаете постоянно, если вы последовательны, если вы это делаете все время, то ваша жизнь начинает меняться, потому что вы в вашем окружении появляются профессионалы, у вас появляются люди, которые делают этот бизнес вне зависимости от того, делаете его вы или нет. То есть автономно от вас, вот как, например, в моей команде на данный момент, у меня есть огромное количество ребят, которые автономно от меня уже работают. На самом деле есть такое определение успеха. Успех – это когда ты получаешь большие деньги, прикладывая минимальные усилия. Но для того, чтобы это получить, для начала нужно хорошо поработать. Для того, чтобы достичь какого-то успеха в начале нужно вначале сделать черновую работу. Это как во всем. Если вы хотите получить урожай, нужно сделать черновую работу. Нужно сделать самую сложную работу, а потом уже получать и довольствоваться тем, что дал вам соответственно ваш огород. То же самое и в бизнесе. Вначале мы инвестируем наши усилия, вначале мы инвестируем нашу энергию, наши деньги для достижения того, чтобы впоследствии да, пользоваться дарами этого бизнеса. В нашей команде, вы не будете одни у вас будет огромное количество людей которые точно также заинтересованы в вашем успехе потому что мы все получаем деньги с общего товарооборота и все эти команды все мы работаем вместе в единой связке то есть мы друг другу помогаем делимся опытом делимся фишками наработками и так далее мы сплоченная команда международная у нас более 80 стран мира в нашей команде в нашей системе и это люди которые неспроста находятся в этой системе потому что эта система позволяет вам зарабатывать деньги ваша основная задача на первом этапе будет научиться ею управлять как автомобилем сначала это немножко сложно потом вы приноровитесь и будете это делать уже в принципе в, в комфортном для себя режиме если сейчас вы смотрите этот видеоролик то наверное вы когда-то были в поисках наверное вы хотите изменить вашу жизнь сейчас жизнь именно сейчас она дает вам этот шанс она протягивает вам руку сейчас вы можете либо взять эту руку и в, в, через несколько лет поменять кардинально вашу жизнь или же вы можете ее не принять соответственно и вернуться туда откуда вы пришли но та дорога от которой вы пришли вы знаете к чему она ведет если вы будете делать то же самое что вы делали до этого момента и что сейчас у вас нет абсолютно вообще денег для старта то если вы вернетесь на ту же самую дорожку вы получите точно такой же результат пройдет 5-10 лет ничего не изменится ни вы первый ни вы последний огромное количество людей сегодня которые идут по, тем, по той дороги, который приводит все знают, к чему, потому что все видят пожилых людей, которые сегодня еле-еле сводят концы с концами, да, работала, работая при этом всю свою жизнь, и они получают ничего в конце. Если вы хотите получить то же самое, то ваша, ну, как говорится, ваша дорога уже понятна. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вам надо пойти на новую дорогу. Именно эту дорогу мы вам и показываем. Я не говорю, что эта дорога будет простая, легкая, да, и без проблем. Ничего простого не бывает. Бесплатный сыр только в мышеловке. Но если вы встанете на эту дорогу, я точно знаю, что через 5-10 лет ваша жизнь кардинально изменится, как изменилась моя. Потому что, когда я начинал этот бизнес, я был полностью, знаете как, я был полностью разбит. Именно, наверное, вот это, вот это состояние привело меня к тому, что я начал что-то делать. Я понял, что то, что я делаю всю свою жизнь, оно приводит меня ни к чему. Я, у меня нет денег, я вижу, что как другие покупают машины, дома, но в моей жизни ничего не меняется. Я делаю усилия, работаю круглосуточно практически, но ничего не меняется. И теперь я понимаю, что, слава богу, что тогда я принял это предложение и начал делать этот бизнес. Да, это был непростой путь. Да, это был путь, который, в котором были и взлеты, и падения. Этот путь был непростой. Но этот путь стоит того... Ради чего, в принципе, я его прохожу. Он стоит свеч, как говорится. Поэтому, друзья, как в фильме «Матрица», у вас есть синяя э, таблетка, красная таблетка. Не помню какая, выпейте, вернетесь назад, и все, нач... все будет точно так же, как э, было до этого. И выпейте вторую таблетку, и, соответственно, в этот момент в вашей жизни что-то начнет меняться. Поэтому я не благодарю вас за то, что вы здесь были. Я вас поздравляю с этой информацией. И теперь ваша задача принять правильное решение, присоединиться к нашей команде и начать зарабатывать здесь деньги. А наша команда, наш ресурс, наша система, наша компания в этом вам поможет. Итак, и заключение. Давайте я вам покажу модель, при которой вы сможете за один год работы заработать 100 тысяч долларов. Она так и называется. 1 плюс 1 равно 100 тысяч долларов. По сути, мы делимся информацией с людьми. Наша система дает трафик людей, которые заинтересованы в работе через интернет, в заработке через интернет. Таким образом, система раздает определенный трафик между людьми которые пользуются этой системой в день реально вы можете получать отрабатывать до 10 человек возьмем среднее 5 лидов от системы плюс например там у вас есть настроенные социальные сети вы получаете тоже определенный трафик через интернет и допустим у вас там три человека в день приходит плюс у вас там есть теплый рынок, например, люди, с которыми вы часто контактируете, и тоже вы можете им давать информацию. Таким образом, у нас получается 10 человек в сутки мы можем с вами отработать. Давайте я дам вам картинку такого самого пессимистичного прогноза. Мы с вами делаем, например, не 10 человек, а всего лишь 5. То есть мы отрабатываем в день всего 5 человек. Итак, 5 человек в месяц, месяц у нас 30 дней, значит, мы умножаем 5 на 30. И мы получаем 150 человек. Итак, мы получаем вот такой трафик. Это самый пессимистичный прогноз, который мы с вами подсчитываем. 150 человек заходят на ваш сайт, смотрят вашу информацию. И предположим, вот давайте так: реально ли, чтобы один человек из этих 150 взял какой-то пакет? Бизнес-пакет и стартовал в бизнесе. Его заинтересовала эта тема, он захотел в этом двигаться, и он взял пакет. Один человек, один пакет supreme например один пакет supreme всего лишь один пакет вам как новичку одного человека одного новичка такого же как вы это более чем реально включить в месяц видите эту таблицу предположим в первый месяц включился вы вы тоже как партнер вы включились в бизнес и в первый месяц работы вы включили одного человека Видите, мы сказали, с пакетом Суприм, вы сами вошли с Супримом и а, взяли, в ваш бизнес тоже вошел человек с Супримом. То есть, таким образом, ваша организация получилась получилось 2 человека. Это прогрессия второго порядка. На второй месяц тоже все включили по одному человеку вместе с вами, вы тоже одного человека включили. В вашей организации уже 4 человека. На третий месяц вашу организация 8 человек, на четвертый месяц 16 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. И на 12 месяц работы на 12 в вашей команде будет 4096 человек. 12 месяц 4000 человек. Давайте округлим, чтобы было понятно. Помните, у вас здесь есть две команды. То есть, по сути, у вас две команды. Общая, помните, я рассказывал. Общая и личная. В личной команде, видите, у нас 4000, мы с вами подсчитали. Помните, в общую, в общую команду туда включают партнеры и мои вышестоящие кураторы, и так далее, и так далее. То есть там будут люди, которых вы, по сути, даже знать не знаете, возможно, никогда не увидите. Но они тоже влияют на ваш оборот. Они тоже делают товарооборот, и эти CV тоже вам начисляются. Ну, предположим, с этой стороны будет 2000 человек. 2000 человек за год включилось. То есть в общей сложности в вашей организации 4000 плюс 6 плюс плюс 2 равно 6000 тысяч. 6 тысяч человек за год в вашей организации. Предположим, каждый из этих людей взял пакет Supreme. Пакет Supreme, помните, это 300 CV товарооборота. Нам нужно сейчас посчитать товарооборот. 6 тысяч человек, умноженное на 300 CV, потому что 6 тысяч человек, которые взяли «Суприм», это 300 CV каждый пакет. Таким образом, мы получаем 1 миллион 800 тысяч CV. С общей личной командой мы получили 1 миллион 800 тысяч CV. Теперь давайте посчитаем, сколько это циклов. Помните, да? 900 CV – это один цикл, 35 долларов. То есть 900 CV, 300, 600, неважно, или 600, 300 – это равно 35 долларов. Итак, считаем. В общей сложности 900 CV нужно для одного цикла, поэтому 1 миллион 800 тысяч CV мы делим на 900. Получаем 2000 циклов. Один цикл равен 35 долларам, поэтому умножаем на 35 долларов и получаем 70 тысяч долларов, которые вы заработали за один год работы суммарно. Это только по одному виду дохода. У вас есть еще матчинг-бонусы от 20% до 30% с первого уровня. Потом второй уровень у нас 15%, третий уровень 10%. Если вы заработали по циклам 70 тысяч долларов, то по матчинг-бонусам 100% вы заработаете 30 тысяч долларов. Суммарно за год. Вместе с фаст-бонусами и так далее. То есть, таким образом, за год работы... У вас получится 100 тысяч долларов, которые вы заработаете. Почему по матчин бонусу три линии? Потому что за год подключая одного человека, который тоже подключает по одному, в месяц вы точно будете уже сапфиром. Через год вы сапфир. Сапфир получает с первой, со второй, с третьей линии матчин бонус. Поэтому вы через год сапфир. У вас в организации 6 тысяч человек и по матчин бонусам вы получаете полностью с трех линий, и вы заработаете по циклам 70 тысяч, по мачинам 30 тысяч процентов. Это мы с вами считали только одного человека, один человек. Даже если вы ну, половинку человека в месяц включили, вы уже заработаете 50 тысяч долларов за год, то уже квартиру можно купить. Это цифры. Я могу ошибаться, да, то есть на практике все может быть по-другому, но это цифры, и с цифрами спорить невозможно. Дальше переходите на следующий видеоролик, просмотрите это задание, подготовьте все ответы на вопросы, все законспектируйте. Дальше в пятом задании посмотрите те ролики, которые рекомендовал вам ваш куратор. Вот я рекомендую посмотреть 100 тысяч долларов, где более подробно, детально все это дело показывается, каким образом вы можете выйти на доход 100 тысяч долларов через год работы и Купить себе квартиру и автомобиль. С вами был Гринко. Пока-пока. think about not being able to go on these trips because they're life-changing have a dream and have a goal see yourself as a diamond this is a global movement first we're a family and we love all of you and second We lead with our heart. One team, one family, one Genève! The world is yours. Everywhere you want to build this business, you can do it. Jenness is as much of a business platform as a life platform. Success comes when you stop making excuses and you start making changes. Let today be the turning point.